Итак, всем привет, с вами Релюк. Сегодня я расскажу, как можно раскрутиться в таких социальных сетях, как в ВК, YouTube, либо Instagram, совершенно бесплатно. Так, поехали. Сегодня с обзоре сайт витмонстр.ру. Давайте перейдем на наш сайт. Ссылочка в описании. Чем хорош данный сайт, тем то, что тут все делается на автомате, вам делать ничего не придется. В сайте в описании оставлю ссылочку на свой ВК. Пишите мне туда. Я вам подскажу один метод, как можно делать очень много монеток в день. Как видим, у меня 22 миллиона, достаточно большая цифра. О, давайте сейчас кратко пройдем, пробежимся по данному сайту. Чтобы зарабатывать монетки, нам нужно нажать на кнопочку «Запустить ют клиента». Она справа сверху, давайте нажмем на него. Как видим, у меня сейчас все клиенты работают, их 9. Но вы сможете запустить максимально только 3 клиента. Получается, я в 9 раз больше монеток получаю, чем вы. Вот, Допустим, за первый клиент я получил 116 тысяч монеток и просмотрел 354 ролика. Чтобы запустить данные клиенты, давайте перейдем в блок информации. Есть несколько вариантов, а точнее три. Скачать приложение, то что я сделал, а через расширение браузеров, либо просто открыть в клиенте браузер. Вам рекомендую все-таки скачать приложение. Ну что параллельно работа никого не мешает, то браузер открыт постоянно, зачем это надо? Вот, когда заработали монеты, которые, допустим, там 10 тысяч, 20 тысяч, уже хотите создать задание, зайдем в вкладку, давайте добавить задание, а дальше выбирайте тип, youtube, vk или instagram, или просмотры, или платные просмотры, и просмотры, то есть ваш ролик будет просматривать целую неделю без ограничений. Платные услуги, но тут все заплатно для YouTube. Нам нужен допустим YouTube. Ролик раскрутить. Нажимаем YouTube. Нужны просмотры, допустим. Копируем ролик. Вставляем. Вот название. Ролик, картинка. Время выбирает сам, но я рекомендую делать его вот так вот. Вставляем, и тут делаем чуть поменьше. Допустим, сделаем 60. Рекомендуется 70 через 100 просмотров до 10 ролика. Вот как мы сейчас сделали Дальше выполнение. Допустим, косарь. Как видим, нам необходимо будет 45 тысяч монеток. Дальше выбираем источник трафика, рекомендую ничего не менять, ну, либо можете вот так вот сделать, так все понемногу, это уже зависит от вас, дальше просто нажимаете добавить задание, задание добавится, оно будет в моих заданиях, вот последнее задание, допустим, Айдар вот может задание какое-то, можем редактировать, пересчитать, удалить вот тут все задания, подписчики, лайки, дизайки, комментарии, вконтакте, платные задания, также есть вариант авто, а, выполнять задание вручную, вот мы зашли в выполнить задание вкладку выбираем тип допустим Instagram, а, выбираем дальше поставить лайк, нажимаем выполнить задание, ждем, ставим лайк, выходим, задание выполнено, зайдем в панель управления как видим, нам дали 300 монеток, значит все хорошо. Кстати еще, количество монеток зависит от уровня, допустим, я сейчас 7.5, то есть я в 7.5 раз больше получаю монеток, чем вы. Как увеличить данный уровень, есть несколько вариантов. Вариант самый простой, зайти в магазин, уровень, и купить уровень, допустим, премиум white, про или vip. Тут все пишется, вот, допустим. Premium white можно запускать до 4 клиентов. Премиум про до 6. Premium VIP до 9. Как видим меня сейчас премиум VIP. Я могу запускать 9 клиентов. Также у меня вот, плюс 2.5 к уровню. 50 тысяч монеток на ваш баланс. 30% заработка рефералов. И промокоды на создание до 500 тысяч монеток. Также можно получить бесплатно монетки, зайдя в вкладку акции. Здесь есть условия. Выполняйте их отправляете. Ну вроде все самое главное рассказал. Пишите мне в комментарии, я вам расскажу, как сделать очень много монеток в день. Также могу продать несколько монеток, цены довольно низкие. Ну так, ну все, давайте и так всем пока.